всем привет ассаляму алейкум сегодня покажу и озвучу итоги голосования по карте по использованию карты от украинских авторов проголосовало чуть менее тысячи человек думаю поэтому можно судить об общих итогах 572 процента забыть про нее 31% делать обзоры с разоблачениями, 5,8% использовать часть информации. Были оригинальные предложения по использованию карты. Некоторые из них я сюда привел. Итак, по общим голосам я забываю про нее, но учту также мнение зрителей 31% и 5,8%. Буду одним глазом поглядывать на эту карту и ждать от них очень такого серьезного ляпа, как они его только сделают. Я сделаю отдельное видео по этому ляпу. Один человек из всех проголосовал за использование этой карты в видеообзорах, только по ней делать видеообзоры. Этого человека, скорее всего, я знаю. Это администратор, он же по совместительству администратор страницы в Твиттере. Скорее всего, был он. Также из информации по этой карте узнал, что простые смертные не могут ставить метки на этой карте от украинских авторов. Это может делать только администрация карты. Чтобы они поставили такую метку, надо в Твиттере им отправить ссылку на источник, а они уже решат, можно ли ее публиковать на карте. Ну, в принципе, все, что я хотел сказать. Буду ждать от них грандиозного ляпа и сделаю по нему видео. До свидания!